Добрый день, уважаемые трейдеры. Вас, как всегда, приветствует компания WinOption Signals. И сегодня мы поговорим о сервисе копирования сделок брокера бинарных опционов Pocket Option. Брокер Pocket Option старается расширять полезные сервисы на своей торговой платформе, чтобы каждый трейдер смог найти для себя что-то подходящее. И одним из таких полезных сервисов является социальная торговля и копирование сделок. Копирование сделок может подойти любым трейдерам, включая новичков, так как не требует знаний и опыта и позволяет на ранней стадии обучения получать прибыль. Работает сервис копирования сделок очень просто. На торговой платформе Pocket Option есть множество трейдеров с разных стран. Одни только начинают обучаться торговле, другие же имеют опыт и зарабатывают при помощи опционов. Если опытный трейдер хочет получать дополнительный доход, он может начать предоставлять возможность другим трейдерам копировать его сделки, получая за это комиссионные отчисления. На данный момент на графике вы можете наблюдать, как выглядят сделки других трейдеров. Чтобы посмотреть информацию об отдельном трейдере, необходимо перейти в окно копирования сделок. В данном окне можно посмотреть самые лучшие сделки, которые были совершены в последние несколько минут а также посмотреть самых лучших трейдеров за последние сутки и воспользоваться поиском чтобы найти конкретного трейдера Кроме этого можно посмотреть список скопированных трейдеров а также посмотреть список трейдеров которые копируют вас И напоследок остаются список наблюдаемых трейдеров то есть тех трейдеров за которыми вы просто наблюдаете и список трейдеров которые наблюдают за вами А в самом конце можно внести некоторые настройки также список лучших трейдеров можно посмотреть в разделе «Истории сделок». Переходим в данный раздел и опускаемся в самый низ, после чего нажимаем на кнопку «Показать торговые рекомендации». В этом списке можно наблюдать 10 лучших трейдеров на данный момент, а также видеть их прибыль в долларах и прибыльные сделки в процентах. Для того, чтобы посмотреть информацию о каком-либо трейдере, Необходимо кликнуть на его иконку и в открывшемся окне получить любые данные о торговле трейдера В данном окне можно увидеть уровень трейдера, а также сколько людей скопировало его сделки, а сколько просто наблюдают Но самая главная информация находится на кнопке за все время Из этих данных можно понять, что трейдер совершил целых 9044 сделки из которых 54% оказались прибыльными. Торговый оборот составил целый миллион 59 тысяч, а торговая прибыль 18 522 доллара. Касательно самих сделок, максимальная сумма сделки была 152 доллара, а минимальная 82 доллара. А максимальная прибыль за одну сделку составила почти 149 долларов. Если у данного трейдера увеличится количество прибыльных сделок в процентах, то его можно будет использовать для копирования поэтому добавим в его в список наблюдения на будущее чтобы проверить как работает данный сервис давайте найдем нескольких трейдеров, сделки которых можно будет скопировать но сразу хочется отметить, что некоторые трейдеры скрывают свои профили а другие не разрешают копировать сделки ради эксперимента можно выбрать двух трейдеров один из которых показывает хорошие результаты, а другой средние Посмотрим на первого трейдера. К сожалению, данный профиль скрыт. Следующий трейдер не разрешает копировать его сделки. Опять скрытый профиль. А вот сделки данного трейдера копировать можно. Выберем его для копирования. Нажимаем на кнопку копировать сделки, после чего необходимо внести некоторые настройки. Копировать пропорционально оставляем 100%, чтобы сделки копировались полностью. В графе ⁇ Стоп-баланс ⁇ указываем сумму, ниже которой мы не хотели бы опуститься. В данном случае это 28 тысяч долларов. Далее указываем минимальную и максимальную сумму сделки. Минимальная сделка будет 50 долларов, а максимальная 100 долларов. Для удобства ниже предлагается информация, которая поможет не запутаться. В итоге мы скопируем 100% сделок от размера сделок трейдера. Копирование будет остановлено, если баланс станет меньше 28 тысяч. Минимальная сумма 50 долларов, максимальная сумма для сделок 100 долларов. В конце нажимаем подтвердить. И все, теперь мы копируем данного трейдера. При желании в этом же окне можно редактировать информацию. И давайте скопируем еще какого-нибудь трейдера, например вот этого. Оставляем все те же данные, вносим также 28 тысяч долларов минимум, 50 минимальная сделка, 100 долларов максимальная сделка. Жмем подтвердить, все, трейдер копируется. Посмотрим какая сумма у нас на данный момент, это 30 тысяч 435 долларов. Теперь осталось подождать, пока трейдеры совершат какие-либо сделки, после чего вернемся и посмотрим на результат. По истечении недели имеем такой результат. Один из трейдеров, которого мы копировали, к сожалению, не совершил ни одной прибыльной сделки. Это можно сейчас увидеть на экране. Все сделки, которые были совершены трейдером, принесли убыток. И поэтому было решено перестать копировать данного трейдера, чтобы не получать убыток дальше. Оставалась надежда на второго трейдера, который совершил очень много сделок, которые вы сейчас можете видеть на экране. У данного трейдера были как положительные результаты, так и отрицательные. Но особенно примечательно несколько дней, когда трейдер совершал подряд около 10 сделок. И таких дней было несколько. И это тоже можно видеть сейчас на экране. Всего один убыток между 20 прибыльными сделками подряд. И последний день был средний. И по итогу данный трейдер смог вытащить убытки предыдущего трейдера и даже выйти немного в прибыль. И так как мы не опустились ниже допустимого уровня по убыткам в 28 тысяч долларов, можно попробовать вывести средства, которые мы заработали. Для этого необходимо перейти во вкладку ⁇ Финансы ⁇ и нажать на ⁇ Вывод средств ⁇ Вывести средства можно только на те реквизиты, с которых пополнялся счет. И в нашем случае это пластиковая карта. Вводим сумму в 2000 долларов, нажимаем ⁇ Продолжить ⁇ Все, запрос отправлен. Осталось только ждать. Чтобы посмотреть статус заявки, можно перейти в раздел финансы и на вкладку история Где будут показаны все наши транзакции Так как мы делали вывод, то переходим во вкладку выводы И видим, что у нас есть заявка со статусом новый Спустя несколько часов средства поступили на карту И статус заявки теперь поменялся на завершен в заключении данного видео хочется сказать, что подбирать трейдеров требуется очень тщательно и относиться к копированию сделок стоит серьезно. И если вы видите, что какой-то трейдер приносит только убыточные сделки, то лучше перестать копировать такого трейдера сразу и не ждать, что он начнет приносить прибыль. Также обращайте обязательное внимание на историю сделок, которая идет не только за сегодняшний день, а и за все время.